С рабочим визитом Казанский федеральный университет посетила португальская делегация во главе с министром экономики Португалии Мануэлем Кабралом. Они побывали в музее, где узнали все об истории одного из старейших университетов России. Познакомились с биографией таких известных людей, как Владимир Ильич Ленин, Лев Николаевич Толстой и другими, которые также учились в Казанском федеральном. Мне очень приятно было посетить Казанский федеральный университет. Это замечательное учебное заведение, университет с огромными традициями. Я считаю, что у нас с Казанским университетом есть огромное поле для сотрудничества, которое касается как обмена студентами, так и совместной исследовательской деятельности. На сегодняшний день Казанский федеральный уже сотрудничает с тремя португальскими университетами. Это новый университет в Лиссабоне, университетами Порту и Куимры. Анна Глазнова, Ленардо Универ Универньюз.